Так, дельщики с вами Шамиды и это мини-сюшетное видео, так что мы сейчас будем играть. Ээээ, где я? Э... Что это за мир? А где я? Вот эти фокалипы. Ой, а тут у нас дом. Ээээ... Эм... ты человек нет а что тебе надо а как попасть домой я тебе скажу ну сначала добычные аксессуары в разных мирах и А как попасть в эти миры там в углу есть люк а в люк порталы ну понял так так Оп-оп-оп-оп. поп Ой, ой ой, ой, Так, аккуратненько спускаемся. Ух ты! Ну, я хочу в желтый, потому что это мой любимый цвет. Я так, предполагаю мне пойти по этим факелам, но почему он сам что-то не пошел? Это же вроде как легко. И просто. Ну, тем более тут походу мир... Без мобов и они не заспавнились, ну ладно, эм, <связывая> то домик, почему он не в нем живет, ладно, упустим этот момент, э, так, а, ну, прикольно, что в нем, ух ты, а он меня не сожрет, <связывая> ладно, так, откроем. вот это да, крутые вещи, крутые, так, э, ну, броня, босс, щит, это круто, да, Э, ну ладно, надену, я не думаю что он скажет Если я надену, вдруг какая-то опасность других порталов Вот это круто, обалденный щит Так, э, ну ладно так, ну да, монстров нет Скорее они просто не спавнились Или их тут нет, ладно короче Ну давайте теперь их тогда Почему вообще я тут... Туда почему они вообще хранят вещи э -э этого человека или что одна ухты им э а -э -э это куда они деваются ну, ладно, тогда мы делаем, смотрите как вот так вот и вот это на голову вау красивые крылья Только... Не опять пришли сюда. Так быстрее в портал. Так очень. Понял. Так. Теперь я могу идти сюда. М Облак. Почему? Ладно, просто поднимусь. Что? Это паркур? Эй, стоп. А ч, там сундук? Не, я конечно. Там есть часы, можешь оставить их себе. Опа. Туда. У меня из-за этих крылышек я их немножко могу подлетать. Вот. Опа. Это кольцо. Ничего себе. Уже привязано. Быстро. Стоп, у нее тут еще. Ничего себе. Опа. Теперь мы еще вернемся. Да, мой. так оп оп оп, оп я сейчас вернусь ну точнее не вернусь а в другой портал опять пойду вот и последний порт эм, это арена мне надо биться с боссом блин я думал что-то послужить не будет ну ладно так. почему а, ну хотя все логично, меня готовили к битве с боссом. Так, чем убью? Не, ну тебе легко было зажать. В такая... Не, ну в принципе сейчас я тебя побью. Побью, я как правильно говорю? Побью или побью? Так, ладно. Ай, больно. А, его убил? Ну ладно. Что, что, часики? Это круто, стоп. А там нет ничего другого. Так, короче, я тут и ничего нет, значит все верно. Так, оп оп оп Блин, сюда не допрыгну. оп, оп. И все можно отдавать все вещи, потому что я хочу попасть домой. Ну, легко получилось. Вот. Ну, я ожидал больше, даже яблочки не понадобится. Хотя может они не, не надо. Почему я вообще не голодаю в этом мире? так и э -э -э так ага, ну я добыл пищи так вот я снял вот тебе вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот часики можно ставить подожди а, это сундук для меня да чего-то не ну, ладно какой-то не неразговорчивый сегодня это похоже на портал. Ну, тогда попробуем сделать портал. Так, оп-оп-оп-оп. И готово. Так, ну, тоже чем-то похож на этот камень. Сейчас проверим, что там. Так, э -э, ух ты, это мой мир. Наконец-то. Так, подождите-ка. Ну да, это мой мир. Ну, в принципе, все. Ну, на этом мини-сюжетное видео закончено. Поэтому всем пока-пока.